Это терапия три дня в месяц. Первое, легкие слабительные, туда входят корокрушины, жостер, дальше сено, александрийский лист, дальше алоэ, вера. Достаточно, это такие слабительные более-менее мягкие. Можете через день или ежедневно пить. А сильное слабительное, это касторовое масло. Два раза в неделю достаточно, 1 грамм на килограмм веса а потом забивать, если это вечером, вы делаете в 11 часов, пьете касторовое масло, вот. сначала ее надо жидкое сделать, разбавить его, вот так вот, сотрясти, выпить, а потом стакан любого сока, который вам нравится. И таким образом, 100 кг веса, 100 грамм касторового масла. А в остальные дни можно мягкое слабительное принимать. И на этом фоне вы делаете смови, или шейк, наливаете воду, берете Грейфрут или помело, вот лучше это называется помело. Вот это белое, белое, его не выкидываете. В белом содержится это биофлавоноиды, там имеется рутин, кверцетир антиоксиданты, там очень много микро-макроэлементов, вот. и клетчатка, которая практически не всасывается, она будет очищать. Противопоказания это острые язвенный, язвенный колит. И, значит, обострение язвы желудка.